Так, ну что, девчонки и мальчишки? Мы с вами сейчас пришли к памятнику, который был построен в 1939 году, дабы осмедовать революцию в Сиаме в, году, в 1932 году, в ходе которой королевство Сиам было уничтожено. Конституционная монархия. Памятник ориентирован на западный банков. В общем, вот такое я хотел вам тоже показать, потому что видел мини сиами И кому понравилось мое путешествие по Бангкоку, также ставьте лайки, слайки, пишите комментарии, делитесь в соцсетях, делайте репосты. Также в соцсетях не забывайте рассказывать своим знакомым, близким о моих видео. Приглашайте их также, делитесь ссылками на да, мой контент, будет весело, интересно и познавательно для вас. Оставайтесь со мной, дальше будет интересно. Это только начало а, серии роликов про банков, так что мы увидим еще много роликов. Поехали дальше. В общем, вот так вот памятник выглядит, у него круговое движение вокруг него. К нему подойти, то есть походить возле него никак не получится Он огорожен специальными есть, заграждениями В общем, его можно наблюдать только со стороны То есть с пешеходной части В общем, вот так вот в Бангкоке устроена жизнь Так вот устроены памятники Так что, когда будете смотреть на карте, будете уже знать Когда пойдет имени Сиам, тоже уже будете знать Минисями представлены, в принципе, все памятники, которые я сейчас посещаю. И вот карта старая карта Бангкока Как я и говорил по поводу метро Бангкок, в принципе, весь стоит на воде И поэтому, скорее всего, из-за этого связано метро, что ну, наверху построено Во-первых, и проще, меньше затрат на строительство метрополитена, чем копать его под землей Потому что это более затратное, наверное, удовольствие для города для страны то есть вот так вот раньше жили в Бангкоке старая карта Бангкока королевский дворец присутствует так что ребят качайте карту Бангкока и... на самом деле я думал он большой но, но в итоге а, забил вчера в интернете карты Бангкока и он а, не больше даже Паттайи я так могу сказать может быть, чуть побольше, но я ожидал, что вот именно границы Бангкока, хотя он раскинут очень далеко. И там просто идут провинции отдельные. Может быть, поэтому э, ну, он такой небольшой. В общем, я куда иду сейчас пока сам не понимаю. Не знаю, сейчас вот э, дойду до какого-нибудь кафе, присяду, возьму Wi-Fi, подключу и... Уже буду ориентироваться, куда мне дальше выдвигаться, чтобы мне добраться до аэропорта или до вокзала, который ведет, а, едет, ну, то есть можно уехать в Бангкок, в Бангкок, в а, Салон Мерседес. Это у нас Мерседес. Так, ну ладно, С-класса. А, 350-й Ешка. Можно приехать, оформить машину. домой на машине в общем на любой цвет на любой вкус на любой кошелек как говорится Ну я так понимаю сейчас я иду просто по такой главному проспекту как у нас в России принято. главная улица в общем пойдемте на кафе потом уже будем что-нибудь думать так ну что солнышко нас решило все-таки порадовать своим появлением, как вы видите. И мы сейчас потихонечку выдвигаемся в сторону метро. Потому что тут я подустал. Плюс еще ногу натер. Ну, пока вот пойдем, по пути буду снимать. В общем, везде вот эта стаи. тем более в Бангкоке также, уходят ну, нищие и попрошайки. Попрошайничают. Ну, я говорю, по прошайкам здесь а, легче всего. Они вот и вле на такую ступеньку выспят. Дождик на них не попадает. Кто-нибудь подаст Точно. Рай для бомжей. Таиланд. В общем, мы с вами идем по улочке, по навигатору. Сейчас будем уходить чуть-чуть правее. -чуть Ближе к жизнь, жизни Потому что этот район, как я понял Практически нету никаких баров Нету Ой, Точно Баров нету развлекательных Ничего Как я сказал, уже нету таких развлекательных Есть кафешки какие-то, там кофейни Ну, как правило Вся пустовочная жизнь но ну, это может быть в этом районе В других районах Может быть более шумней, повеселей. Поэтому сейчас пока ничего утверждать не буду. Как все разузнаю. Вот. Кстати, вот такие вот фигуры нельзя ни в коем случае вывозить из Таиланда. Таможня тайская у вас конфискует. И в итоге ваши деньги будут потрачены зря. Это себе могут позволить только те люди, кто проживает здесь, в Таиланде, то есть длительное время, или уезжают, но ну, у них есть жилье постоянное, то есть они могут купить квартиру, это поставить, или в дом свой и у них это будет находиться вывозить все это ни в коем случае нельзя есть какие-то размеры, там опять же тех же даже слонов вывозить нельзя, статуэтки опять же, там какие-то размеры определенные поэтому прежде чем вы покупаете, узнавайте в интернете, через знакомых можно эту вещь вывести через таможню провести проблем не будет на границе чтобы вот именно когда вы улетаете чтобы у вас остались хорошие впечатления об этой стране <музык> ну, минусы буду я вам показывать ну и также плюсы маленькую такую остановочку здесь у нас э, курашки Ваши детки, погоны, вот именно для, для как сказать, для полицейских, для военных, в ну, на у форму они себе сами покупают никто, не Окей, окей. В общем, на форму, в том числе оружие полицейские покупают себе сами. Короче, я знаю, что он там не хотел сказать. Опять снимать нельзя. Вот, секретный объект по пошиву формы. формы. Вот я говорю, хочешь не хочешь, начнешь не Что-то такого, блядь, тупят. Прямо тупят по-жесткому. Причем. Это снимать нельзя, это снимать нельзя. тут все давно отснято, блядь, уже давно все в интернете нести. Напомнилось. Научили, что... где -то. колесо крутить. Ладно, боленки дальше. А, вот если не ошибаюсь, ребята, тоже, по-моему, минисями такое сооружение есть. Или в интернете видел, и называются они Качели. Ну, самих качель нет, названия название, опять же, не ошибаюсь, а их качели. Поэтому вот такая вот площадь небольшая, граммовое сооружение тоже. Ну, в следующий раз обязательно, когда приеду сюда, обязательно ну буду более подробно снимать, подготовлюсь. Говорю, у меня было все экспромтом, собрался, поехал. Так что, пойдемте дальше. Идти на лево. так девчонки и мальчишки ну вот как уже прошел не одну лапку и такое понимание складывается что тайцы любят себя награждать всякими кубками дипломами то есть магазин прям идет то есть магазины магазины всякие из вот орг стекла сделаны то есть любят дарить базы, кубки, то есть оградительные, прям, я говорю, уже не один магазин такой я прошел, просто решил специально заострить внимание вот именно на этом, и вот опять же говорю, тайские полицейские люди ну это, видать, скорее всего, они не на повседневную одеваются, а то есть всякие значки, то есть если покупают себе какую-то амуницию, то она должна быть яркой, яркой и выделяться из всех. Но, опять же, скорее всего какие-то рамки присутствуют. То есть не просто так купил самую красивую. Есть какое-то производство идет на первом этаже, печатное, непечатное. Что-то печатают, какие-то бумажки, листовки. Подпольная типография, в общем, одним словом. Вот еще один магазин со всякими кубками. То есть футболистам, потом бегунам. Гонщикам, теннисистам, музыкантам, в общем, всякие-всякие губки на любой, как бы, ну, для любого человека, который, ну, творческий, там, ну, спортивный, то есть награждают, любят награждать. И также, естественно, активно принимают участие в спорте. Поэтому вот такая вот жизнь в Таиланде, в Бангкоке. та ей меньше видят, чем в Бангкоке, на самом деле. Окей, окей, окей просто тормозов не знаю приходители чтобы кадр не, не мешать в общем мы с вами идем гуляем в бангкоке очень много монахов ходят по улицам в потае намного меньше чем в Бангкоке поэтому здесь если вы встретите человека в желтом одеянии ну не в желтом а примерно такого цвета может быть чуть потемнее это монах идет в общем, магазинчики, а, первые этажи все занимают какие-то магазины, павильоны Вот, пожалуйста, а, Тайцы особенно любят вот такие вот нагрудные значки То есть, прям, чтобы было видно издалека а, Погоны разные И все, самое что интересно, все парашютисты а, начинают полицейского, заканчивая иммиграционной полиции, Сколько вот раз я наблюдал, у них у всех есть вот такие значки парашютистов прыгали они не прыгали с парашютом но ну, то что есть это есть а, всякие вот чтобы если вот кепка с большой эмблемой игрушки также прикольные вот на ходу что-то продает ходит какие-то наркотики непонятные Ну, это шутка конечно да. ну, хотя вполне помогут а, ко мне вчера и днем подходили и вечером подходили пока я шел гулял неоднократно предлагали те же самые таксисты я говорю ребят не по адресу вы не ко мне обратились так что просто вы купите и можете попасть ну и вот он минус таиланда ребят сделали маленькое заграждение чтобы мусор дальше туда не шел но все равно какая-то часть проходит То есть, не знаю что это за водоем что за речка ну вот такое присутствует в Таиланде тоже. Вот такие вот хорошо фрукты брать, очень они свежие. И, кстати, если не ошибаюсь, черешня. Сейчас я возьму себе попробую черешню. И вам расскажу.